Цивилизация – уязвимая штука. Прихоть обстоятельств. В любое время, легкий взмах крыла бабочки может стать началом катастрофы. Харан – целый город, стертый с лица земли. У тех, кто остался здесь, не было ни шанса. Величайшие умы мира – Собрались вместе и нашли вакцину против Харанского вируса. Наконец, человечество побороло заболевание. Но людям всегда нужно больше. Несмотря на обещание закрыть лаборатории, ВГМ в втайне продолжила свои исследования THV для военных целей. Понадобилось не так много времени, чтобы новый вариант FHV снова сбежал в мир. Падение случилось скорее, чем кто-либо мог предсказать. Горстка выживших теперь живет в небольших анклавах. Единственное средство связи между этими отдаленными поселениями – те, кто достаточно отважен или отчаян, чтобы путешествовать в одиночку по опасным пустошам. Их называют пилигримами. Где-то на карте один город все еще жив. Город, изолированный от внешнего мира. Город с особыми правилами. Теперь это последний бастион человечества. Шанс для нас, чтобы выучить историю. И на этот раз сделать верный выбор. Потому что каждый выбор, сделанный здесь, меняет будущее. Навсегда. Я вас приветствую, дамы и господа, меня зовут Леонид, и вы на канале Towns Sparrow Gaming. И прямо сейчас мы начинаем проходить Dying 2 Stay Human на высокой сложности. Что ж, где-то прошло уже полгода с момента выхода игры. Да, только сейчас в руки дотянулись за неё, и вот мы наконец-то начинаем. О, какая эпичная музыка нас приветствует. Так, а вот и наш персонажек в меню. Ну что ж, выбираем играть в компанию, новая игра и сложность, соответственно, высокая. Более сложный игровой процесс, рассчитанный на ветеранов Дайлайт. Ну, я первую игру проходил много раз, так что, думаю, как-то справлюсь. Начинаем. 2036 год. Через 15 лет после падения. Так, все, наблюдаем начало игры. Судя по звукам, э, наш персонаж уже бежит. Видимо, куда-то или от кого-то. Скорее всего, от кого-то. Так, экшончик прямо во всей красе. А много зомбарей, кстати. Ох ты, бля! тварь выскочил-то давай перепрыгни перепрыгни перепрыгни еба тут высоко конечно а мужик ты только что потерял оружие и тебе очень сильно повезло что эти бедолаги не смогли допрыгнуть фух но ну, вроде целый и то хорошо о, о какая красота мне мне это нравится о мужик я тебя помню ты был в первой я части игровой серии ты был и глупее ты все такой же быстрый! Пилигрим э, считай, считай, да, знаю. Забирайся. Хочу показать. Ну сейчас кое-что да покажешь. Новое сюжетное задание Путь пилигрима. О господи, посмотрите, какой там водопад вообще. Жесть! Господи, какая красотища! Кстати, я выкрутил настройки, где-то почти что на ультра. Играю на видеокарточке RTX 3060. Что ж, игра нас еще попутно учит основам передвижения, и в том числе паркуру. Хотя паркур тут пока что так себе, такой примитивненький. Так, удерживаем пробел, чтобы запрыгнуть дальше. Хватку не растерял. Ты почему-то не договорил свою реплику. Ну и ладно, короче, бегу к тебе. Хватай. Брат, хватай меня. А я реально падаю. Хватай. О, спасибо. Спасибо. Рад тебя видеть, Спайк. Давно не виделись. Давно, но сопли размазывать не будем. Идем, покажу кое-чего. Ты это уже Куда горишь идём? второй раз. Ну Увидишь. ладно. Невероятно. Что именно? Что именно не а? Большинство пилигримов не протянет в дороге двух-трех лет. А ты по свету уже 4 года бродишь и все еще жив. Нехило так. Как это? Нехило. Да. Что ты не можешь запрыгнуть? Реально спайк, хорошо. Будем считать, что ты охуенный. после Нового Парижа ничего. Ч ⁇ за Джейн? Через Байнс или Гарри? Через Байнс. Ну и берень. Что к 5 век хижин да такой же забор там никто о ней не слышал а, тогда она пошла через гэри пойду на север так чем мы стали тут а? смотри Айден, здесь улей полный меда мы же не упустим такую возможность да а, не в жизнь Смотри, если повезет сможем найти ромашку А ты в курсе что тут пчелы Может сам соберешь мед то есть раз тебе так надо а? черт а почему мне говорят это забрать ну ладно Хорошо, что пчелы не укусили. Так, какое-то чувство выжившего. О, точно, это же как в первой части. Вау. А вот, кстати, ромашечка получается у нас. Вот тут у нас ее много. Забираем, забираем, забираем. Подойдет. Не подойдет, а прямо то, что нужно. Ну что дальше? Помнишь старую травницу, что довели до деревни? Она то и дело повторяла. Запомни, мед и ромашка это дары природы. Смешай их, используй. Если повезет, вылечишься. Если повезет? Серьезно? Это уже какая-то реально народная медицина выходит. Задача обновлена. Так, вы получили новый чертеж. Нажимаю на И. О. Короче, слева у нас репцетики, а справа у нас компоненты. Хорошо, хорошо. Я понял. Я все прекрасно понял. Все, создаем мед. Ой, не мед. <сёпичь> Мед-то делают пчелы. Создаем лекарства. Все, побежали дальше. Шустрей, почти пришли. О-о, тут еще мед есть. Забираем. Как тут много меда. Это очень хорошо. Кстати, он таким зелененьким выделен. Это значит какой-то необычный ресурс. Так, пока что на моей карточке, при условии, что графика вот реально почти что ультра, мне выдает где-то 40 FPS. Ну ладно, давайте чуть-чуть снизим. С ультра сок Да, вот так. Качество глобального и качество модели затемнения. Нормально, я думаю. Может, прибавится 5 FPS. Пока что 41 FPS. Ну вот, Заходи. О, тут, тут уже открыл ворота. Нифига ты сильный. Тебе еще повезло, что здесь блокиратора нет ворот. А то я знаю такую штучку. А вот то обычно... Вот обычно здесь такая херня должна быть. При условии того, что... Вдруг ворота автоматические были. Но нифига я не увидел этот элемент, электроники, так что Ого. нахер. Ха, Реально уютненько. О, кстати, я чуть-чуть снизил графику с ультра на высокий, и мне стало где-то 62 FPS да, выдавать задер. картинка. О, игра. Ну, все полезное. Ага. Ладно, хорошо, копайся здесь, пытайся открыть дверь, а мы пойдем другим путем. Хорошо, хорошо. Интересно, а поверху можно как-то пройти? А, нет, мы не допрыгнем в любом случае. О, зато здесь можно протиснуться. Вот, великолепно. Вот реально, теперь 62 FPS и намного комфортнее играть, мне кажется. Может, картинка чуть-чуть хуже стала, хотя она все равно такая же хорошенькая. Так, что у нас здесь? О! Пусто. Нифига нету. О, сумочка, забираем тряпочки всякие, всякое говно и прочее, прочее, прочее. Э, -э а корзину-то как? Почему только с этой стороны можно открыть? Ничего. Конечно, ничего. Что ты ожидал еще найти? Здесь ничего. Тоже ничего. Бог любит Троицу, как говорится. О, зато мыло нашли. Осталось найти еще шило какой-нибудь. Так, пять лет спустя. Кто вообще помнит Харан? Осталась ли какая-нибудь надежда на... Блин, на... на кого я не успел прочитать, боже. Кстати, из газеты 11 октября 2020 года. А это что? Последняя весенняя вечеринка. Вечеринка? Но к этому времени ВГМ утратила контроль над вирусом. А ты думаешь, что тут написано последняя вечеринка весенняя 2023 года? А... Танцует так, как будто это конец света. А, ну, соответствующая тема, прям получается. Ой, что я тут пропустил? Еще тряпки пропустил. Жесть. И дверку тут можно открыть. Так, ваза, пианино. Хороший такой кабинет. Хорошо, что здесь никого нет. Ох ты, бля, что это было? А, это крысы. Какого? Эй, ты там как? Да. Крыся, знаешь, пора прощаться. Почему? Я начинаю о тебе беспокоиться. Ты знаешь поговорку, начинаешь о ком-то беспокоиться, пора валить. Суровое правило выживания в постапокалипсисе. Но, однако, жалко, что этот Спайк уже решил свалить, потому что мы видели его вот на данный момент в Дайнлай 2 лишь пару минут. О, рис смала, смола, вот великолепно. А рис можно вообще будет схавать? А можно его вообще сырьем схавать? Что у нас есть? А у нас есть здесь персонаж, есть какая-то экипировка изначально, и одно лекарство. Хорошо. А, вещи. Вот, рюкзак, мыло, рис. Необычные ценные вещи. Ну, зелененькие подсвеченные. Рис можно... Рис может храниться годами при комнатной температуре. А есть его можно практически с чем угодно. Больше его не выращивают, а значит, выжившие ревностно хранят его запасы. А его съесть-то можно, а? Или что, наш персонаж вообще не нуждается в еде, да? Ну, видимо, не нуждается, иначе это была бы реально какая-то лютая выживалка. Так, чуть-чуть его -чуть выжившего используем активненько. О, бутылки из-под вина. Как Каким на вкус было вино раньше? Хорошим, если вино было хорошее. Ой. Гитарка, на ней вообще сыграть можно, а? Нет. А, а! Жесть, я даже бить кулаками не могу. А, могу все-таки? Давай, играй, будешь так играть хотя бы. Ваши выносы с нуля. Подождите, пока она восстановится. О, картина. И это называли искусством? Прикинь. Вот мне лично нравится такая картина. Пос... Не знаю. Мне нравится у нее цветовый спектр. Белый, черный и красный. Возможно, еще синеватый, но вряд ли. Скорее серый. Просто серый есть. Но серый это как смесь белого и черного. Это и так понятно. О, а что здесь еще есть? Хм, что то знакомое? Ну, лично мне ничего не говорит этот худу хую, бля, я не знаю, как это называется еще раз. Худу худую вуду, бля, пахую. Все, я... Э, ничего мне об этом не говорит. Ничего знакомого лично для меня. Так, лута, металлом всякий. Металлом, металлом, в итоге... Нет, галя. В итоге 14 металлома. Только что получили. А вот что здесь? Можно спрятаться, что ли? О. О, спайк, найди меня. Найди, найди, говорю. Я хз, где ты тебя еще бы найти тут. А, вот ты тут, тут ходишь, бродишь, да? Хуй, пинай же. Да? Вот, мужик, а я у тебя весь лу забираю, кстати. Вот ты не успеваешь лутаться, а я все, а я все забираю тут. Хе -хе -хе. М -м, кстати, прикольная комнатка. Вот прямо посмотрите. М -м, какой интерьер, мне прямо нравится. Так. Сигаретки. О, это прям тоже, я бы сказал, полезная вещь. Особенно на продажу, потому что вряд ли мы будем курить. Я... Разрис нельзя хавать, я сомневаюсь, что можно курить. Все, пошли отсюда. О, а вот и жильцы, кстати, бывшие. Правда, они все какие-то дохлые. Ну, ладно. А чё мух так много? Я думал, они уже все съели. Смотрите, бухло и какие-то таблеточки. Интересно, от чего конкретно они сдохли все? Так, что у нас тут написано? Sorry, Dave, goodbye. Прости, Dave, прощай. Как грустно. если грустно, это ведь был апокалипсис, постапокалипсис, у людей не было Получий надежды. способ отметить конец света. Умерли на своих условиях. Надеюсь, и нам так повезет. Эйден, я гляну, что наверху. А ты сад, лады? Лады. Оставляешь мне самое неинтересное? Решил сам поутаться в какой то веке. Ах ты ж хитрец какой. Что здесь еще есть? Так, у нас здесь, опа, холодильник. Мини-холодильник для бара, вау. Но его открыть нельзя, к сожалению. Хотя вряд ли бы там что-то было годное. Но, по сути, если бы еще остался алкоголь, могли бы забрать. Нормально у них туса было тут, конечно. Не, реально, я вот смотрю, везде какие-то таблетки. Жесть, я не могу сбивать что-ли посуду со стола. Как Так. так. Ну ладно, кто будет прописывать физику в этой игре, вот прям столь детальную, это невыгодно Бассейн какой прикольный, о, что это? Она была классной А почему ты так решил, почему она была классной? Ты по платью так решил или что? Или потому что она единственная здесь в бассейне плавает? Хотя, ну как сказать, плавает Вот здесь воды нет, а вот здесь, а вот здесь вода уже есть О, о, о Прикольно, но не до конца реалистично, я считаю а, Минус балл в общей оценке игры, да Так, это что? Исследование. Фотография какой-то парочки, дайте-ка мне предположить Эта парочка сидит прямо перед нами Зато они были вместе Ну да, не так уж и плохо по пивасику с таблетками, и все в мир иной. Что здесь еще? Тут кто-то также валяется. О, это что? Диджей мертвый. Жесть, мужик, а что ты себе пиво не взял-то перед смертью? Просто таблетками закинулся и все. Да, чилит. Чилит отдыхают. Пос... Добро пожаловать на последнюю вечеринку. А что? У нас здесь фотографии какие-то, да? Ну давайте исследуем Так И записочка у нас тут валяется Ну давай, Эйден, читай Мэри, прости, что сбежал Говорят, если человек превращается Это уже необратимо Я в это не верю Я знаю, что ты еще здесь Под всей этой болью Я иду к тебе Не хочу больше убегать вот я говорил, что он что-то найдет А вот я был прав Все, сейчас будем смотреть, что он все-таки нашел И, кстати, мы получаем искусный коллекционный предмет А почему он искусный? Я фиг это вообще Так, забираемся Туда нам точно не надо Кстати, смотрите, солнечные панели Не, реально, тут прям классный дом был Никакого лута не оставил, бро. Видимо, нет. Ну ладно. Дай поговорим с тобой. Че, звал? Все, присаживаюсь, присаживаюсь. О, о, о. Подарок? Скорее, дар небес. Нашел рядом с телом прошлого владельца. Надеюсь, тебя от нее будет больше, бро. Спайк, ты такой добрый, спасибо. Держи. О, пивасик. когда это ты стал таким гурманом? Пиво 15-летней выдержки. Я что, что конец мира может быть тихим. А, пока не наступит ночь. Верно. Жаль, Креин этого не видит. Крейн? Кто? Не неважно не важно. важно, расскажи про Крейна. Это ведь главный герой э, первого Дайн Лейт. ты не хочешь рассказать о нем, а? Как синий сын. Я выследил того парня. Какого? Какого? А о каком парне ты вообще говоришь, а? Какого парня? Что какого? Кончай уже. Ты стал пилигримом, чтобы найти этого уебка. Вальца. Я нашел, кто с ним знаком. Ч Чё за вальц? Что, и только сейчас говоришь? Ха. Мы пьем пиво. Думал, дойдет, что мы отмечаем. Хороший, вот хороший намек. Парнишка ну, из отличный. Видимо, он что-то знает о Вальце. Велидор? Значит, я близко. О, у меня есть просьба. Не отнесешь это в Гэрио? Тебе по пути. Там не любят пилигримов, но платят хорошо. А где любят пилигримов, Эйден? Нас боятся. Все пытаются выжить любой ценой. Возможно, но когда надо что-то передать, прорвавшись через Орду зараженных зовут нас. И почему вас тогда боятся? Ладно, но за тобой должок. Вы типа люди нужные, как курьеры, получаться между населенными да, пунктами. Почта России, грубо говоря. Только более суровая. Я говорил с ним по рации. Имени он мне не назвал. Похоже, ему есть что скрывать. Видишь антенну на горе? Ну вижу, да. Она поможет с ним связаться. О. Он будет ждать на рассвете. Частота 140 и 200 мегагерц. 140 и 200. Ладно, я попытаюсь это запомнить. Так что можно еще спросить? Я могу сказать. А пойду прямо в город. Ну давайте попробуем. Я пойду прямо в город. Все не так просто. Велидор должен был стать одной из зон, обнесенной стенами, чтобы сдержать вирус. План провалился, но город выстоял, как и стены. Парень знает, как попасть внутрь. Свяжи с ним, он все расскажет. Понял, принял. Хороший, короче, будет проводник у нас в город. Так, а реально, а что он хочет взамен-то? Что он хочет взамен? Не сказал. Но ну, сомневаюсь, что он из тех, кто помогает за даром. Не думаю, что такие люди есть. Что? А как же я? Ты старая пиявка, которая заставляет расспрашивать о своей чокнутой подружке. Эй, hey, hey, hey. она не чокнутая. Джейн, просто эм, сорви голова и... И часто из-за этого попадает в беду. Но ты бы видел ее огромные... Ого, еще слишком рано для подобных разговоров. Глаза. Я хотел сказать глаза. Огромный. А, Прекрасный я понял, цвета Джейн я не слышал, это серыми глазами. Все. Потому что ты нихера ни о жизни не знаешь, ни о женщинах Наверное, ты прав Уверяю, однажды я найду Джейн Мы построим дом и будем в нем жить я перестану скитаться по свету, как придурок Выпью за это Выпьем за любовь Правильно, конечно, выкидывайте мусор, всем же похуй. А этот вальц, кто он? Родня? Нет, точно нет. А зачем ищешь его? Рассказывать собираешься? Да, однажды. Ну ладно, мне пора. И когда я тебя увижу, еще через два года. Кто знает. Береги себя, брат. Надеюсь, найдешь этого вальца, или как там его? И не забудь, 140 и 200 мегагерц, на рассвете, тебя ждут. Окей. Okay. Все, надеюсь, не забуду эту частоту. И очень плохо, что Эйден решил в данный момент не рассказывать, кто же такой вальс. Ну ладно. О, господи, слушайте всю эту музычку. Мне это напоминает чем-то первый The Last of Us. О... Не, музычка реально по кайфу в данный момент. Так, лесок-то красивый, но, к сожалению, э -э что, что я сделал? О, я могу удерживать там, чтобы посмотреть состояние оружия и какая в данный момент у меня цель. Что я хотел сказать? Лесок красивый, я бы наслаждался вечно, как этим закатом, но, к сожалению, так как закат, это очень плохо. Это значит, что у нас мало времени и нужно бежать вперед. О, как раз можно прыгнуть. По сути, это должно быть больно, но я думаю, нашему герою пофиг. Джиран мама, пока! Ух, нырнул, так нырнул, нормально. Э, а ч вода такая убогая? Жесть. Что-то графическая составляющая воды мне пока что не устраивает. <с hex> ну ладно, фиг с ним. Какой-то домик на пути его стоит заутать, я думаю. Так, выплываем. Давай, вставай, друг. Опа. А, кусаки. На, нахуй. Я не хочу этой биты бить товарища пока что. Потому что бита хорошего качества. О, я нашел мол сантехника. И, кстати, чтобы открыть селектор оружия на ПК, надо было удерживать э, кнопочку 3. Не на паде, а Над WSD Вот Все, одного зомби-то мы уже прибили Осталось еще два зомбаря Так, не забываем Тот факт, что у нас выносливость-то не бесконечная Все, минус Великолепно Так, лута тут, кстати, не хило так можно забрать как раз алкоголь. О, это очень хорошо. Мед тоже отлично. Смола. Угу. Металлом, еще что-то тут есть. Э -э консервные банки. Черт, мне вспоминается этот Сидорович. Типа, как он горел. Ты бы еще консервных банок насобирал. Которые из сталкера. Так, что у нас здесь еще есть? Я уверен, там. О, Этот звук мне нравится. Я уверен, что здесь еще что-то есть. О, сумочка, допустим, и ромашка. Классно. Вроде как все. О, кстати, у нас была альтернатива спуску, вот по скалам просто. Вдоль озера. Или пруда, не знаю. Скорее всего, озерцо небольшое, да. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Не забываем по пути подбирать ромашку. И идти. Продолжаем дальше. Ого, стоп. За раз 6 ромашек? Серьезно? Это, это. Погодите, это реально? Ой, пта бать. Я уже думал, сейчас сожрет нас. Давай, толкай. Задохнул, тварь. А вот так тебе и надо. как. Только... Черт, почему у тебя ничего не было? Ах ты ж тварь. О, еще один зомбира. У нас здесь встретился по пути. Ваше оружие вот вот сломается. Поищите новое. Хорошо, когда-нибудь я поищу. Но пока что 12 ударов есть. Ромашка, мед. Забираем. Все и идем дальше. О, что это у нас здесь? Ничего вроде как полутать наверху нельзя, да? А, все-таки можно, но я хз как забраться, честно говоря Так что, ну и вон нахер Так, а я ничего здесь не пропустил? Ладно, в вглубь леса я прям уходить не буду мне Эй, что это было? А, я просто скатывался с горки, да? А то камера так быстро меняла, что меня это как бы испугало Я уж подумал, что какие-то уже проблемы с управлением так, суть по всему нам надо подняться на эту часть моста Под водой у нас ничего нет Так, как заберемся-то? Ну, сначала просто на грузовик, а потом... О, можно... Да, можно внутрь автобуса забраться И просто по перекладинам забираться Опа Держась за... Уступ, нажмите W, чтобы на него забраться Хорошо, опа Большой самодельный топор Вот это мне нравится Так Как нам подсказывает чувство выживания Или выжившего Я уже забыл как называется а, Внутрь заглядывать бесполезно Потому что лута там Нифига нет Под, Не подходите к кусакам, иначе они проснутся а вас, кстати, много, ребзи. На самом деле, по сравнению с первой частью Dying uh, как-то сиквел больше ощущается вот, uh, таким более, как сказать, RPG-шным, да. О, кстати, и враги подсвечиваются. Как удобненько. Спрыгнули? А, отлично. А ребзи много. О-о-о. Мед есть. Мед есть. Мед, мед, мед. Я забираю мед. Мед и ромашка. А, в смысле пусто. Ты че? Ты че? пчелы, мед дайте. Я ваш мил попс, блядь, сожгу нахуй. Пиздец. Совсем ебанулись. Нихуя мне мед не дали. О, есть у нас бочка. Давайте-ка взорвем. Так, удержите, чтобы поджечь, и нажмите левую кнопку мыши, чтобы бросить. На нахуй. <свист> Кстати, мы вот прибили зомбарей, а нифига опыт нам не дали. Так что смысл сейчас тратить на этих чертей время, я не знаю. Посмотрели, как бочка взрывается, и достаточно. Просто забираемся дальше. А музычка все лучше и лучше. Мне это прямо нравится, честно. Прямо такой э, лесной мут, Муд спокойствия. Так, используйте мышку для осмотра, когда ты висишь на перекладине, да? Неплохо. О. Э, короче, какой-то национальный парк здесь. Что, какая просьба? Типа, не шуметь, э, не отвлекать как то Живность местную, да, хотя живность пока нам не попалась Так, забирайся, Айден, забирайся Типа не нарушайте, короче, покоя местных зверушек, местного бэйби Бэйби, мэйби, я хотел сказать Так, э, совершаем прыжок, вот так, вот так и вот так О, великолепно, все, лезем наверх О, тут, кстати, карта национально... это... национального парка. Но нифига непонятно, как что здесь устроено, потому что, ну, как бы это... Ну, вы поняли. <When you're>... <sharp inhale> <sharp inhale> Ладно, вы не поняли. Хотя вы могли понять, что просто карта уже плохо видна из-за того, сколько, в принципе, здесь лет прошло с начала падения. А, соответственно, какой персонал... Продолжал бы заботиться о парке Заботиться о всяких этих вывесках и прочим Говне, которые здесь есть Так, нам здесь нужно Получается съехать, да? О, прыгаем и спускаемся По тросу О, прикольно А ты как, через оружие спускаешься, да? А вот не было бы у меня никакой палки Там или железной хреновины Как бы ты съехал, а? Пальцем было бы больно, не только пальцем А в принципе рукам, ладоням твоим Ты бы их стерк кровище нахуй. О, пещерка какая-то. Давайте-ка зайдем. Ого, как-то тут ам, немножечко даже зловеще, кажется. Но и одновременно красиво. Ой, что? Водичка. Но она почему-то напоминает какой-то, как его? Туман, да. Полученный предмет был помещен в тайник игрока. А что? Что, простите, что я прохожу сквозь Фига Фигасе. А я могу упасть вниз? Нет. Блин, разработчики, ну как так? Ну, что за фигня, а? Ну скажите мне. О боже. Просто вот великолепнеще. Ладно, идем дальше. Фига себе. Стимня то резко как-то. Просто зашел в пещерку и шел тут 2-3 часа. Все ясно. Зомби, что ты тут ходишь, а? Иди отсюда, иди отсюда. Еб твою мать. Почему я не могу толкнуть тебя ногой, все, пошел отсюда. Это Спарта, это, это Харан, нет, это не Харан, это уже давно как не Харан, это, это, это что-то другое. Это это пригород Вилидора, ты понял меня? Даже не пригород. Ёб, твою мать, зомби, что ты меня так пугаешь? Это даже не пригород, это короче национальный парк вблизи Вилидора. Все, я все сказал, что хотел. Теперь можно спокойно подниматься наверх. Тут главное аккуратненько все это делать. Опа, вот так вот. Паркур, уровень повышен. Получили новый навык паркура. Так, вы повысили уровень мастерства паркура и получили первую очку навыка паркура. А, высокий прыжок позволяет вам дотягиваться до более высоких уступов, когда вы зажимаете пробел во время прыжка. Ну что ж, покупаем. Очевидно, это полезная тема. А потом мы можем купить, например, приземление с перекатом. Потому что, по сути, это как базовая составляющая, в принципе, паркура. Да, и, кстати, да. Раз мы можем в следующий раз это купить, значит, это реально база. Это база. Еще чуть-чуть. Какое еще чуть-чуть? Ты и так уже можешь допрыгнуть. Вот видишь, у тебя уже были что, сомнения? Жесть, мужик. Как так? Вот здесь можно пройти, кстати. Посмотреть, вдруг что-то еще есть. А? Не, ну это, конечно, да, жестко Просто вот как в первом дайлайте Вот такие же были смазаны текстуры у рельефа порой Так, а вот у нас там город какой-то Вот это что-то внизу Строение какое-то Ну, короче, все близко И можно будет как-то спуститься, получается кстати, а здесь я могу допрыгнуть? Нет, нет, не получается. Ну ладно, идем значит, дальше? Идем просто к отметке. Так, здесь мы допрыгиваем. О, отлично. Кстати, мне вот реально дают теперь как бы очки паркура. Так, что-то здесь есть. Что-то здесь есть. О, о, о. ой, еп, Фу, чуть не упал. Так, открываем сундучок и драгоценности Великолепно Так, а как забраться-то? О, я могу так забраться А могу, кстати а, а какой есть тут путь номер два? А, могу так попробовать Вот раз И вот два Все, великолепно Великолепнейшее Так, смола, металлом, Все, забираем Прямо весь лутяинский, который нужен а, уже темно, пора найти пристанище на ночь Вряд ли найду что-то получше У тебя что, есть предъяло к этому месту? Вполне место хорошее, такой каменный домик Главное все здесь запереть Да, кто не понимает, ночью во вселенной Дайлайт начинается полный пиздец А именно вылезают ебаные черти, которые тебя просто способны сожрать за один-два удара да. За один-два укусы Правильно говорить Какого? Опа Зомбики Ладно, пока это медленные, так что быстро открываем Давай, открывай, открывай Че за фигня? А че вас так много уже прибавилось-то, а? а? А ты кто? Че это за хуймамба, блядская? Че сидишь там, а? Фелесе кробать такой у нас. Ебал. ой ой ой ой не не не Бля, нас будут пиздить. Нас будут пиздить жестко. Основа боя. А, ну как-нибудь разберусь. Уклонение через пробел, но это я давно помню. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бегу-бегу отсюда. Бля. Я был близко. Черт, что, что здесь есть? Есть бочка. Ой-ой-ой. Оружие сломалось, понятно. Бля, как, как эта тварь меня вообще задевает? Я не понимаю. убегать убегает. Тебе пизда. А -а -а. Сучка-то такая-то быстрая. Не, -а -а, не надо, бля. Вот сука. <смех> Тварь. Все сдохли, все сдохли. Сдох. Вот реально, мы были близки к смерти. Кстати, с учетом того, что у нас только одна аптечка, но мы можем вроде как еще сделать. Давайте сделаем О, 12 аптечек можем сделать вообще великолепно. Так, забирают твой лут, наручные часы, образцы мутантов и редкий трофей зараженного. Ресурсы ремесленника? Серьезно? А зачем ему эти трофеи с зомбарей? Как они вообще помогут нам? Я даже не понимаю. Ну ладно, теперь вроде как можно здесь спокойно долутаться. Открываем. Давай, открывай, Дина, Открывай. Опа, опа. Судя по контурам нашего чувства выживания или э, выжившего. Я уже реально не помню, как называется. Здесь есть генератор. Давай, включай, включай. Я буду удивлен, если он реально заработает. Фига себе. Он заработал? Серьезно? 15 лет там прошло с момента апокалипсиса, а он еще работает. Ну, крутая вещь получается. Че? Был у меня как-то генератор на даче? Куплен там пару лет где-то назад, а в итоге... Радиостанция должна быть где-то здесь. В итоге он, короче, вроде как работает, но не работает. То есть, типа, он шумит, но не выделяет при этом электричество. Не выделяет ток. Не вырабатывает, точнее говоря. Так. Музычка, музычка у нас хоть с авторскими правами или без режим стриминга вот если вы создатель контента то рекомендуется включить этот параметр чтобы избежать воспроизведения лицензированной музычки все у меня эта штука включена значит все отлично так открываем лутаем сумочки Утаем сумочки и много-много чего вот мусорка например о, опять рис, который нифига не съесть. Я думаю, что алкоголь тут тоже нельзя выпить. Хотя, алкоголь куда можно существеннее применить. В плане, например, создания нормальной аптечки, а не лечиться, если народной медицины и только. О, следы какие-то. Кто-то их трогал недавно. Кого трогал? Книжки, что ли? Но я вот вижу следы какие-то. О, явно там есть потайное... Его сдвигали. Помещение. Да, надо сдвигать шкаф. Сдвигаем. Ладно, попробуем. Давай, силенок тебе должно хватить. Я думаю, я надеюсь на это. Так, заходим. О! Безопасные зоны. Прикольно, прикольно. Вот она, радиостанция. Да, насколько я помню, Спайк говорил нам а, связаться с нашим информатором где-то утром, да? Ну, сейчас уже проще пойти ночевать. Но я могу ее сейчас использовать, но не знаю, есть ли в этом смысл. А, это что, кстати, такое? Таник игрока. О, здесь можно, короче, хранить всякие вещички, получается, да? У нас, кстати, уже, смотрите, неплохо так луто, но все равно кажется, что лут такой себе, да. А что у нас в дополнительном? Какая-то награда код Техлэн Джджи Джджи. Ой, у меня экипировка есть, но я пока не хочу надевать ее. Дайте пока во время туториала мы будем носить стандартный шмот. Стандартные шмотье. Вот, кстати, а чё ты такой черненький такой стал? А, жесть. Что-то с тенями какие-то проблемы. Перчатки пилигрима, старая одежда пилигрима потертая на швах. И наручье пилигрима тоже такое же описание, логично. А шлема у нас никакого нет. Ну короче, реально трепье получается. Так, ну а давайте-ка воспользуемся по приколу. Не буду связываться по 140 и 200. Можно какую-нибудь другую частоту взять по приколу. Чисто послушать, вдруг что-то интересное будет. Не стать! Побежание Карла сразу, убийство Лукаса было бы раскрыто. Вся эта история с Лукасом очень херовая. Но нельзя вымещать злость на базаре. Что-то странное тут творится. Ч за Лукас вообще, Смотри, что за базар? Я вернулся от Турзавы, как заметил, что в банке дыра. И пришлось, блядь, переться снова. Так тут вообще ничего интересного. Причем это один из этих придурков с базара. я был удивлен. Эм, ладно. Может здесь что-то тоже есть интересное. Все время толкает речи перед зеркалом. Айтеру не стать таким, как командир. Короче, ничего интересного. Выйти никак не получится. Надо, главное, получается, частоту нужно включить. Это, Эйден, прием. Кто-то искал пилигрима? Прием. Ну... Видимо, буду ждать до утра. Да, тебе же и говорили, что утром надо выходить на связь. Вот, такая появился вариант уйти. Все, уходим Ой, отсюда. Хватит. Пора спать утром снова попробую утро вечера мудренее как говорится о вот, кстати заметьте заметьте тут какие-то частоты подписаны но они не были нам доступны видимо какой-то тут бывший постоялец сидел ковырялся в радио что-то подписывал там на карте и прочее ладно давайте ждать утра все спадки время спать по творожку и спать правда <с> в условиях поступает у нас творожка не будет Ой. Будет радио, и то, хоть что-то. Девочка, что ты будешь меня? Мы убегаем, или как? Нет, когда Сейчас, О, Это сон, получается? Нам нужны припас... Или воспоминания? Может, все это вместе связано, да? И сон, и воспоминания одновременно. Так тихо. Где же все? Ты дура. Пошли. Живо. Че злобный дядька такой? Где мы вообще находимся? А? Ну-ка, ну-ка, где это мы? Какое-то учреждение. Все хорошо. Дед дом, что ли, какой-то или че? Какой же суровый дядька перед нами идет? что то у тебя лицо какое-то, как у зэка какого-то, жесть. Жесть, это реально какой-то дедом Блин, но жди, жди здесь. пороже этого чела, кажется, что это какой-то совсем плохой дом. А что то здесь э... дети какие-то лысые. В 12, 30, жесть. О, вальс. Не волнуйся. Нас скоро выпустят Эйди, мне а, Мия, мне Я тоже страшно Тут что-то неладное Я знаю. Какая безопасность Ребят, вы тут дети, вы ничего не сделаете, честно Слушай меня О, вальс, вальс не, не, это не вальс, это охранник тот же самый кого он ищет Видишь, даже если нас разлучат, мы всегда сможем найти друг друга. Ой. Куда вы нас тащите, а? Куда у меня тащите, а? Что за дела, Вы Ну что, мне будете что-то колоть? Все-таки это получается какая-то поликлиника для опытов из Простоквашино, или что? Это не дед-дом! Это неправильный правильный дед-дом. Военные вот-вот будут здесь. Стой. Вот этот вальц. Закрой глаза. Ч, ч, ч ⁇ ты хочешь вести мне? <свист> что за опыт? А? <свист> что что происходит? Ясно, вальс плохой, он нам колол какую-то дрянь, и мы, и мы ловили трипы. Мы ловили лютые трипы. Огонь! В лаборатории! Бегайся, откуда пожар вообще возника? Кто-то из детей поигрался со спичками, что ли? Иди сюда! Пацан, ты куда бежишь? Там нету выхода. Ой, бля! Нормальный такой кошмар. Ну, судя по всему, Эйден выжил, как мы видим утречка. Что ж, кошмар пережит... Э надо связаться с темой. Да, да, да, -да именно, именно, Айден. Вот правильные вещи говоришь. Выходим снова на частоту 140 и 200. Вот теперь как надо. Это эйден Я сейчас на частоте 140 и 200 МГц эти кто-нибудь-то? Кто-нибудь есть? Йо? О, о, есть, есть. Э -э -э. yes. Да, я должен был с тобой связаться. Рад, что не передумал. Зачем тебе Вальц Пилигрим? Чтобы найти кое-кого. Ее зовут Мия. 15 лет назад мы вместе были в больнице и... Я знаю, кого ты ищешь, Эйден. Ты хочешь знать, зачем Вальц ставил на вас все эти опыты? Почему ты сильнее и выносливее других? Я просто хочу найти Мию. Ищу ее, как ушел из лагеря выживших. Можешь мне помочь? Может и могу. Давай встретимся, Пилигрим. Где и когда? Вход в туннель метро на берегу. В туннеле можно попасть через открытый люк ВГМ. Я буду там. А когда? Ты не ответил на вторую часть вопроса. Ты же не делаешь это просто так? Мне нужно уйти из города, но не в одиночку. Отведи меня в Новый Париж, и мы квиты. По дороге я расскажу тебе все, что знаю. Конец связи. Постой. Я должен хотя бы знать, что она жива. Она жива. О, прикольно. Я иду к месту встречи. Увидимся. Точнее, не прикольно, даже очень хорошо, что Мия жива. А тем она приходится нашему Эйду, но вот этот черт знает. Музыка, конечно, хорошая, но погодите, я хочу все-таки разобраться. А может, это еще как-то все-таки стоит поставить что-нибудь на ультра? Давайте поставим вот это хотя бы. Отражение оставлю. А... А... А... Ладно, посмотрим так. Сейчас, конечно, FPS будет намного ниже, но вроде какое-то ощущение есть, что графика, соответственно, меняется. Реально, она как будто... Насыщеннее стало. Все, тогда играем так. FPS, конечно, чуть-чуть ниже ощущается, но ладно. Пока что у меня счетчик что-то застыл. Показывает 65 значения. Хотя я понимаю, что по факту уже где-то ближе к 40. А музыка-то по кайфу. О, какая красотища-то. Все, сейчас будем спускаться. <музыка> Ой, там мед был. Бля, там был мед! Что что, что, что, что что там было? Что там было? Падай! Умирай, умирай нахуй! Умирай, блядь! Все. Я что-то важное пропустил. Надо что-то там забрать. Это важно. Это очень-очень важно. Все, последнюю сюжетную точку возвращаюсь. Там было что-то золотое. Блять, да какого ты коя, сучка-то, баная, блядь? Шманда, блядь, ты какого черта меня не там вообще воскресила? Пиздец, мне теперь еще придется лезть обратно, да? Сука, мне игра не дает. Не-не-не-не, не скатывайся, пожалуйста. Нам нужна выносливость, бро. Нам нужна выносливость, мы должны добраться до верхушки этой горки. Это важно, это очень важно, пойми, нам нельзя пропускать коллекционные предметы. Я должен как-то забраться обратно наверх. Сучка-то-то такая, бля... Пусть одну минуту, 37 секунд. Да, да, нахуй, я забрался на пиздец. Это, это было как-то тяжело, учитывая, что выносность-то нихуя не вкачано. Бля, что, что тут было? Тут был мед только и все, и ромашка, а мне казалось, что тут что-то было еще. Нет! Нет! Мне показалось, мне просто показалось, я так забирался сейчас наверх ради какого-то меда и ромашки. Когда я мог это спокойно, допустим, взять где-то уже внизу. Или потом надо быть где-то еще. Что за приколы, господи? Эх, ужас, ужас, короче Ужас, я просто полез обратно в гору Вот в ту, блин, чертову гору Ради какой-то там ромашки и меда Черт Ну ладно Хотя бы забрал, лишь им точно не будет Ужас, короче Ну давайте наконец-то забежим сюда Посмотрим, что здесь у нас а, Бог мертв, понятно, записка вот, кстати, о чем я и говорил. FPS у нас теперь уже <с> 00 :00> ниже 60, а где-то 46 получается. Но зато уже вот реально получается, что почти что ультра-супер-дупер-графен. Да. Ой, ну ладно, ладно. Я что-нибудь сейчас еще предприму тут по графике. Может, все-таки получится получше. Кстати, um, um... хотя бы контактные тени уменьшим. О, 54 уже. Ну, ладно, неплохо. Что ж, спускаемся вниз. С мягкие поверхности. Они помогают нам избежать урона от падения, да? Так, велидор закрыт. Понятно, понятно. Так, опять прыгаем в водичку. Джеранама, мадафакер. Все, прыгнули, отлично. А что так темно, а? А фонарик можно, а? Можно фонарик, пожалуйста, а? Игра мне не хочет давать фонарик. Приходится чисто на ощупь здесь играть в тени. Так, все, всплываем. Так, Велидор, наслаждайтесь своим визитом. Вот, забираемся. Опа. Так, зомбики. Прием. Это... Что-то их много тут, слышишь? конечно. Громко и четко. Значит, ты уже близко. Я переплыл озеро. Значит, ты уже почти у туннелей. Там есть вход. Единственный, который оставило ВГМ, когда закрыла город. Поторопись. Что не так? Живее. Торопится чел куда-то. Так. Моя главная задача. Это сейчас по пути, какой лут есть, я его сразу забираю. Вот. Зомбиков я не хочу мочить, потому что это очень долго. Учитывая, что наш персонаж еще такой хиленький, а основное время лесплея на прокачку какую-то я тратить особо не хочу. Да. Вот честно. Вот прямо честно-честно. 46 кадров в секунду. Ну... Ну... <pre -screaming> Слушайте, зато графе, Но, кстати... Более-менее комфортно играть, я считаю, все равно Это же не какой-то там, типа, шутер фпсный Так что все отлично, все хорошо, да О, смотрите, памятник какой-то как Там ничего нету интересного рядом Я знаю, что нам в ту сторону, но, но, но, но, но, но, но. Я хочу посмотреть, что в той стране есть А вдруг что-нибудь интересно, а вдруг... Ой, бля, не жри, не жри меня, сука а вдруг, а вдруг там реально будет какой-нибудь скрытый, скрытый, скрытый, скрытый от моих глаз Лутенский, а? А? А вы не думали об этом? А вдруг, а вдруг так и будет? Так, вот смотрите, мед есть. А. а, -а, -а. Вот только в этом опять мед был. Вот это хороший улей пчел, а вот это очень плохой. Плохой что пиздец прям. Так, у меня есть тесак потрепанный. Лучше я им буду пользоваться, потому что качество обычное. А вот необычную снарягу пока не буду трогать. Потому что, мне кажется, она еще понадобится нам. Понадобится под тяжелые случаи. Так, здесь закрыто, так что там искать нечего. А здесь что? Мне показалось, я слышал пчел. Ну ладно. Мне, видимо, реально показалось. Быстро-быстро открывай, быстро открывай! Металлом, забираем, и все, бежим отсюда. Серьезно, тут нету ничего такого, жесть. Ну ладно, получается просто бежим дальше, теперь вот точно к контрольной точке. Кстати, а если забраться туда, может что-то там будет интересно? а? Давай, давай, давай. Ой, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не-не-не, я не хочу, типа, вылезать из-за грань карты Потому что я уверен, разработчики это как-то реально ругают Очень сильно, причем Блин, ну так и хочется туда идти, ну ладно У нас нету на это времени И эм, у нас есть дела намного поважнее, чем просто исследовать э, всю карту в целом Тут можно было, кстати, подняться просто с улицы А я решил забраться так, поверху так, кто-нибудь что-нибудь обронил тут, а? О, опа. Вот это интересно. Вот это очень интересно. Здесь что-то зеленое. О, так это мед. Отлично, забираем, забираем. Это важно, это очень-очень-очень важно. Так, а что из лута? Ну вот опять тачку можно Так Только не в Опа, есть металлом, серьезно? А вот это меня радует. А если забраться здесь? Там есть что-то зеленое, я уверен, это мед. Это точно должен быть мед. Вот сейчас заберем мед и идем дальше, все. О, травка. Здесь можно прятаться. Так, все сделали, что хотели, да? Ну, вроде как, я все залутал, что прям хотел. Вроде как. Так, забираемся через вагончик. Ой-ой-ой, не падай, не падай, не падай, пожалуйста, бро. А вот эта штука зачем? Зачем тут какой-то трос? Зачем он нужен? Так. А -а -а -а, если реально запрыгнуть на него. Что будет? Серьезно, просто так мог перепрыгнуть здесь? Ну, ладно. Хотя, я вижу, что вроде как там можно было протиснуться, но... Ладно, хорошо, я все понял, великолепно, ноль проблем, ладно. В общем, это уже совершенно не важно, просто идем а, в туннель метро. Как-то тут вообще... Вхожу в вообще никого нет. Эй, слышишь меня? Скоро встретимся, уже иду. Ой, ой, ой-ой-ой. А что тут так, так крови много? Мне это, мне это совершенно не нравится. Я даже вот э, побольше аптечек сделаю. Х хотя 14 аптечек вполне достаточно. Кстати, заметьте, мне кажется... А, вот уровень улучшения, вот. Соответственно, можно будет потенциально развивать э, качество ремесла. И, соответственно... Делать вещи, которые реально будут куда лучше Будут куда лучше лечить, там, допустим И, в принципе, вдруг можно их будет даже больше делать И, соответственно, можно пока ресурсы на них не тратить Вот 14 аптечек вот первого уровня вполне будет достаточно нам Так что пока не трогаем Используем такой минимум Лишь бы не надо было дофига гриндить Чтобы прокачать уровень ремесла но у меня ощущение, что нам все-таки гриндить придется. О боже. Что-то тут много трупаков. Все, готовим наш тесак. Готовимся к худшему. Здесь есть кто-нибудь? Ребят, мне очень здесь страшно на самом деле. Потому что здесь я ни одной живой души не вижу. Тут даже зомби обычного нет. И тут очень-очень много трупов. Ой, черт, мне это не нравится. Уж поверь, Айден, мне это тоже не нравится Получен предмет был помещен в тайник игрока Да я понял, я это уже видел уведомление сто раз О господи Пиздец О боже Что здесь за, бля... Типа сборище Трупов Просто как будто Какое-то мясное гнездо вообще выглядит Надеюсь здесь нету этой твари Как в первой части Хотя она должна быть... Бля, бля, бля. Ой, сука, сука, сука. Не пизда меня. Она меня сейчас сожрет, блядь. Фу. Блядь. Что за пиздец? Ух, ёбаный в рот. Спасибо, добрый человек, что пришел ко мне на помощь. Жесть. Нас так сейчас смогли просто Помутузить, тут вы не представляете Ты в порядке? Тварь меня укусила О, бля в коллекторах полно этих тварей. Выходи на свет. Если укусила, это очень И плохо потом. Нам нужно уходить. Ой, ой, ой Трипы <сосы> пошли, трипы это пошли ч то он не держится, нихера Мы тебя искали. Какие-то ренегаты тут. <связь> а <что с> <связь> Скажите, подох. У него ничего нет. Пошли. Спасибо, что решили меня не добивать. Да нет у меня ключа, клянусь. Какой ключ, о чем речь? О, фонарик. Наконец-то, это то, что мне нужно. О, о, отлично. Великолепнейшее. Великолепнейшее. Все, включаем фонарик. Какой ключ? Что за ключ? Пойдем здесь Что-то там челику совсем плохо. Пойдем его искать. ему совсем там плохо, нужно его срочно выручать, так что не буду особо тормозить. Опа, опа, мы прямо реально лютые акробаты. Какие трипы, Айдан, нашел момент, конечно, ты. Нету времени на трипы. Давай, все забираем и идем отсюда. О, старая инструкция. Она какая-то фиолетовая. Так, давайте секунду. Посмотрим, а зачем она? А, это типа разное. Уникальные ценные вещи. Со смертью большинства людей знания о производстве и машиностроении практически утеряны. Эти драгоценные руководства и инструкции содержат важнейшую для сохранения технологии информацию. О, великолепно. Но, судя по всему, это никак не поможет именно нам в плане развития. Но я думаю, это можно кому-то отдать Из механиков там Каких-нибудь и прочее Какой ключ? О чем речь вообще? Так, почти долезли Вот Так Ой, нашего товарища мутозит там Жесть Ну давай, Эйден, пора помогать. Ты же был Куда ты спрятал ключ, парень? Какой ключ? Не знаю, о чем ты Какой, бля, ключ. Его. Ты хочешь, чтобы мы его -то. Тогда нас это давай. Ну, брат, все, ты попал. У тебя будем пиздить. Идеальный блок. А, хорошо, я понял. Ну давай, давай, атакуй. Так, это не идеальный блок, понятно. Надо прямо момент. Раз. Два. Три. Вс ⁇ сейчас будем тебя пиздить. Вс-вс. Сейчас тебя порежем на мелкие кусочки. Вс, пизда твоей ноге. Сделал, я сейчас... Это я тебя сейчас выебу, бро. Ой, блядь. Тебя уже можно хоронить. Чтоб ты ждок, пидор! у осуждаю, осуждаю осуждаю осуждаю хорошо что я пока что на твиче не стримлю. хорошо что это просто летсплей там бы меня за такое порешили прям пиздец как ну давай давай нападай мертв уровень боя повышен хорошо открываем навыки вы повысили боевую мастерство и получили первое очко навыков боя что я могу купить удар в прыжке. а что это у нас так о, опа опа это прикольно давайте купим а что можно потом будет купить идеальное уклонение какой-то и удар ногой в воздухе о это кстати это классные навыки такие так Двойная булава. булава, Булава. И, и, не, а, и, не, короче, пофиг, ладно. И, и, и так, и так, возможно, правильно. Возможно, я просто дурачок. Неграмотный. Безграмотный. Но, ладно. Как есть, так есть. Так, я знаю, что... Да, да, да, да. Да, погоди ты, пожалуйста, я все должен заутать. Вот смотри, тут монетки. Это ведь круто. Как говорил Скотт Пилигрим, круто монетки. Вот, поэтому не будем упускать момент э, заутаться лишний раз. Так, все, я теперь все забрал, я теперь бегу к себе, все хорошо, все, горим с тобой. Вот реально, кто это был? Что за Тахира? Не Что за ренегат? Я оставил тебе кое-что. Ой, это что-то неприлично, что ли? А, что ну, это? ладно. Нормально. Ключ доступа в АГМ. Миротворцы. Они нашли его. Его нельзя потерять. Ты должен был сказать, что с моей сестрой. Где Мия? Иди в рыбий глаз. Спроси там девушку по, по имени Луана. Отдай это ей. С этим и с ее помощью ты узнаешь. Ты... Ты вс ⁇ узнаешь. Понял? Понял? Береги его. Если Вальцем завладеет, весь город все умрут. Павальц? Вальц? Вальц здесь? Да. Они идут. Слышишь? Ренегаты. Беги. Пойдем вместе. Возьми это. О, оружие какое-то ребят посмотрите на своих товарищей и подумайте еще раз я бы на вашем месте вообще бежал так выполняем навык о прикольно ой блять кто тут не умный-то? А? как это ты со спины блок поставил а? Блять. Ну да, нападай, нападай. О, мято. Давай, на... Давай нападай. Сейчас, тебя... Все, еще. Минус... Уже два получается. А уже все, минус три. О, прямо... прямо горло ему перерезал. Прикольно, прикольно. Мне это нравится. Твоя а? это был просто... Все, все, все. Так, еще, еще, еще, еще Просто перепрыгиваем тут всех и все Давайте, давайте, нападайте Так, все, это мухана Давай, давай, ну, нападай А если а просто перепрыгнуть Что-то вот с тобой уже тяжело как-то. Блять. А, да я уж вижу, что ты не шутишь. Я даже из вещей что-нибудь попроще возьму. Вот возьму вот эту штуку. Я тебя У тебя буду палкой просто бить. На нахуй, черт ебаный. Все. Ой, я ему прямо. И я ему прямо размажил черепушку, жесть что от него осталось Фига себе Неплохо, неплохо Короче, уровень жестокости в этой игре Прямо вообще идеальный Для данного сеттинга Прямо все хорошо, я бы сказал Я ж тебя заутал, да? О, я что, получаю опыт, если я просто пинаю труп? Прикольно, прикольно так, а мы всех убили и всех э, заутали, да? Получается, да? А, а, а. Ну, вроде как, да. Все, уходим отсюда, уходим. Нам нужно да, уходим, уходим. Все, давай, давай. Валим отсюда. Вставаем и валим, да, верно? Красиво. Слышишь меня? Ключу тебя. Это вальц. Нужно бежать. Но он мне и нужен. Идиот, он убьет тебя, если найдет. себе, какой злой! Прям такой медведь идет вообще. Идм к вентиляции. Быстрее! Сюда! Ты первый! Давай, давай! Эй, эй, ты ч, а ты ч тут остаешься? Что ты делаешь? Вальц не должен получить ключ. Что? Выпусти! Рыбий глаз! Луан! Иди! Вакан, вот предатель! Ой, вот дурача, а вот мог бы успеть. Привет, Дилан. Приветик. Ну все, короче, наш информатор не жилец. Эйден, да ну что ты смотришь? Я бы на твоем месте уже Пустите валил. Его. О, вальс. Ну ладно, посмотрим, кто же это в конце концов. Как же он выглядит, а? Почему ты предал меня? Это не твой ключ, ты не можешь. Где он? Здесь. Ой. Это конец. Прости. Становится туманно. Нет, ты просто умираешь. Еще до падения мой дед разводил лошадей. Красивых, редких пород. Я их очень любил. Однажды его самый любимый жеребец поскользнулся и сломал ногу. Я думал, дедушка ему поможет. Но дед просто вытащил пистолет и вложил мне в руку. Он мне сказал, это для его же блага. И нажал моим пальцем на курок. я плакал я желал смерти своему деду но прошли годы и я понял нужно делать то что должно ты не оставил мне выбора друг мой f бля эйден нашел время для приступа Пиздец. Эйден. Да, ну ты досиделся, конечно. Теперь за тобой будут гнаться. Все, все. Самое время бежать, самое время бежать, самое время бежать. Бежим. Бежим, бежим отсюда, бежим отсюда. ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой, -ой, -ой! Черт. Ай-ой-ой. Я... Ой, хорошо, что здесь водичка была. Смягчили падение зато. Так, остается плыть. Вроде как воздуха должно хватить. Я даже фонарик выключу, чтобы не палиться лишний раз. А то вдруг эти головорезы вообще тут бегают рядом. А я даже могу быть и не в курсе. Так, все, все, все, почти, почти, почти. Почти. Так, отлично, бежим дальше. Опять приступы. Блин! конечно больно что ты хотел У тебя какая-то бляху и мамба дикая укусил и все кстати по интерьеру все напоминает как то подземелье э, в старом городе Первого дайлайта да но сейчас это не главное сейчас главное убежать вот здесь конечно красиво вставай вставай Происходит неладное. Тебе, поэтому лучше бежать. И как сказал Дилан, лучше на солнце. Так, все. Вылезаем отсюда. Видимо, какая-то касценность сейчас будет. О, смотрите, какой загрузочный экран тут. Виллидор прям показан. Уф, какая красотища там. М -м -м. Ладно, посмотрим в действительности, как оно будет. Эй, я все понимаю, конечно, а звук где? Ч Чё за дела? Звук-то где? Дайте звук, пожалуйста. Звук дайте, я вас умоляю. На что, на что мне нажать, чтобы звук появился? Может, как-то в параметры зайти, там, в звук всякий, а? Ну, ладно. Не знаю, все вроде в норме. О, а вот звук сейчас появился. Чё за дела вообще, а? Так, какая-то музычка. Мы в каком-то жилом месте прям появились. О, люди! Помогите, пожалуйста! Это Что-то вы какие-то недружелюбные. Что? А... Что? Ой. Что-то нам совсем О, плохо. Ой, бля. Ой-ой-ой! Просто отлично. Что? Помогите! Вы куда меня тащите, не надо меня вешать, ало. Пиздец. Бля. Прикочет лопаты. Блин, гениально Не, не говорите мне, что мы сдохли. Опа. Очередной спаситель. Господи, всем я прям нравлюсь в этой игре, да? Ну она почти всем. Его Может, он не надо меня убивать. О, мужик, хотя узнаю. <связываю> ты кто такой? Вот ты же основал ты паркур, да? Тише, не сейчас. Ты вообще похож на того человека, который основал паркур. Господи, блин, а почему он меня реально решил спасти? Вот в чем его мотив? Опять звука нет. Да что за дела? Ну, придется каждый раз просто заходить т -т -т -т -т ваши, ваши параметры и менять что-то в аудио. Просто тыкать в аудио все подряд, а? О! А, твою же мать! Ну ты и сволочь, ты, скотина! О-о, что-то. Бля! Я по башке уже успел почить или че? Пиздец. Ой, бля. Что я тут устроил? Какой-то кавардак, да? Он шевелится. Хакон, убей его, Хакон, убей его, пока я его не, не надо убью. меня убивать. О -о -о -о. Я, Хайба, вся я вся уже в вроде в норме. Чел, так это реально. Похоже, это Тест паркур. Похоже. Хакон, я не хочу, чтобы это было здесь. Ты снова с нами Спасибо Моргни, если слышишь Да, я моргаю, вот так Нормально так мазала Ты чуть не превратился, но ультрафиолеты и ингибиторы помогли Ну, и бита тоже Ты жив Yeah, I'm ты alive Все, хорошо чуть нас всех не убил, а ты с ним болтаешь? Девочки, спокойно они напуганы. Ты чуть не разнес их в мастерскую. Нам пора. Можешь идти? Но я не понимаю, куда мы идем? В безопасное место. Мне нужно в рыбий глаз. В рыбий глаз? Без биомаркера туда не попасть. Что это за фигня? Биомаркер? Следит за развитием болезни в темноте. Это твой билет в город. Без него. выйти на свет, это вроде лотереи. Ты не знаешь, когда превратишься. Тебе нужен биомаркер, а я знаю, где его найти. Пойдем. Жесть, ты, конечно, помогатор. Ой-ой-ой. опять -ой превращается. -ой. -а -а -а. Спокойно, все под контролем. Все будет в порядке. Ты еще слаб. Подожди. Пей. Правда? А что дальше? Может ванной его искупать? А было бы прикольно Звучит неплохо, дамы, но в другой раз Пошел ты, Хакон Обожает меня Какие же здесь все дружелюбные Прямо жесть Почему ты помогаешь? Познакомимся получше и узнаем Сначала ты Откуда это у тебя? О чем ты говоришь? Не твое дело А ты осторожный Молодец, дольше проживешь. Ты настоящий пилигрим? Или украл этот значок? Я... Я был пилигримом. Час до заката. Я не шучу, Хакон. Он не останется здесь на ночь. Вот. Твое оружие и рация. Даже пилигриму это нужно. Давай, пойдем. Хорошо. Вроде как тебе можно доверять, но я чувствую какой-то подвох. Так, а у нас начинается новый квест стать сильнее, но выполнять я его буду уже в следующий раз, потому что сегодня, на сегодня уже достаточно игры. Поиграли так знатно. Мне игра пока что понравилась, и я думаю, что да, проходить ее стоит дальше. Ну ладно, ребята, все, мы потихоньку заканчиваем. С вами был Леонид, это был канал Town Spiral Gaming. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить продолжение и не пропустить мои стримы. Ну, на все. До следующего раза. Всем удачи, всем пока.